Гуляем вот в таком прекрасном месте. Очень хорошо колхозники тут поработали. Стерни практически нет. Мягенькая травка. Вообще красота гулять. Сначала походил на 14 кГц на катушке. 9 на 12. Сейчас поменял катушку. 7 кГц поставил. Потому что 14 кГц она очень чувствительная, ребята. И вот это вот даже... Вот это вот Маленькая трава, вот она, конечно, попадает И, в общем, ЛСГ срабатывает Ложное срабатывание грунта вот. А 7 кГц как-то получше Как-то получше Я, конечно, могу заморочиться Сейчас фильтры выставить, но Что-то неохота Выбрались ненадолго покопать Поэтому не заморачиваемся с настройками Ходим так вот Ну и, собственно говоря, что я здесь включился Потому что монетка выскочила Такой сигнальчик приятненький был Вот такой кстати 77 что сейчас по воздуху что в грунте тоже 77 показывал вот. еще не смотрел что за монетка сейчас посмотрим так что за монеточка такая царская да ладно петры что ли петры ребята прикиньте фига себе нормально петровская монета Петровская копеечка, походу. Их, правда, на таком состоянии, конечно. Но тем не менее, ребят, видите, всадник Петры. Хо -хо. Круто. С почином. С почином на этом поле. Там, кстати, ребята, лисичка ходит. Гуляет с маленьким комрадом. Он гуляет. Так что вся семья в сборе. Вся семья сегодня на копе находится. А вот там позади, вот за дорожку, деревня старинная идет. Вот так она длинная-длинная деревенька идет. Старинная деревня, кстати, с 15 века была известна. Так что чешуйка здесь должна быть На этом поле Будем сейчас ходить тут прогуливаться Вот здесь вот хорошо гулять Травка мягенькая прям Красота Будем утюжить тут О, ребята, второй сигнал Вот что значит новое поле поменяли Вот на этом поле вообще пошли интересные находки Вот буквально вот там вот мы копейку выкопали с вами Копейку Петра Первого И вот сюда отошел такой более звук был близкий к сигналу советов советы обычно так звучат но ну, вот видите такой звук ты тык тык не очень яркий но посмотрите какая находка вообще это просто бомба ребята посмотрите -ху -ху -ху. О, загнул его чуть-чуть загнул его тут надо будет отремонтировать посмотрите это печать ребята какая-то печать ведомственная вот это находочка. Вообще, посмотрите, ребята. Вот это находка. Просто бомба. Ай да Вот так вот, ребята. Хо -хо, здорово. Не ожидал, что здесь вот такая находка выскочит. Итак, ребятки, новый сигнал. Буквально в нескольких метрах от того сигнала, который мы с вами выкопали какая-то печать, то ли ведомственная то ли сборщиков налогов податей вот смотрите, новый сигнал вообще 75, 76 77, чистый сигнал ну это монетный скорее всего медь крупная будет монета сейчас в онлайне выкопаем прям захотелось него выкопать, и вам показать как это все происходит? Так, <музыка> так промахнулись мы чуть-чуть. <музыка> где где-то Сейчас прям бук и вывалится. Так, ну что, будем смотреть? Тут-тут-тут где-то выкопали, ребята Только полей, самые приятные моменты О, прямо Как струна Выскочила О, тут, ребята Так, смотрим Да, ребятки, посмотрите Вот она вот она красавица, вот она монетка, о, о, монеточка. Сейчас будем смотреть. Скорее всего, наверное, копейка Александрская. Ух, нет, нет, ребята, посмотрите, Николай Первый монета. А посмотрите, какой сохранчик, ребятки. Вот это да, вот это да. Ох, ух, блин, вот это сохран вот эта монета попалась 43 й год николай Первый вот это повезло вот это место классы посмотрите а вот эта монеточка обалдеть просто а шиккардос вот такие монетки мы любим копать их отмочил и в коллекцию положил О-хо-хо-хо вот этот сохран вообще рельеф посмотрите какое поле. Вот это шикардос, Фу, вот это да, вот это монетка, класс! Покопали мы часочек, ребята. Вот такие вот находочки. Конечно, копейка серебром. 1843 год. Печатный двор ЕМ попался. Вообще просто великолепный сохран. Посмотрите, вообще. Вот эта монета. Петровская монета. Всадник проглядывается. Ну и печать. Монограмма. С Геральдикой. О, смотрите, вообще. Тоже, да, состояние, конечно, шикардос. В общем, нереальный коп попался В этот раз Попался, говорю Нереальный коп Тьфу ты, да что такое Нереальный коп получился в этот раз Вообще просто зачет